Перв начало данного моего безумия я хотел объявить. Спасибо, что вы смотрите мой канал. Не буду долго томить и я начинаю.